сказать про то как остановить время в квартире помните вы рассказывали это в тюмени просто не могу найти в записи и там также для омоложения если конечно можно спасибо большое я говорил о том что да есть есть снг 50 там есть коды для власти над временем я говорил о том что рядом с кроватью нужно поставить цилиндры или колонны если человек находится рядом с колоннами то он менее быстро стареет потому что колонны направлены Человеческая жизнь, она реализовывается горизонтально. И время человеческой жизни реализовывается горизонтально. А вертикально направленные колонны какие-либо, они тормозят старение человека. Поэтому очень хорошо находиться в лесу, там где вот идеально ровно растут. Рядом с домом хорошо садить там деревья, которые растут вверх, кроме каштана. Потому что каштан конский. конский и вообще каштан считается плохим деревом, деревом, которое забирает у человека деньги, материальное благополучие и детей. Если у вас каштаны, уберите их со двора. А вот Ива наоборот. Ива имеет желтую кору, Ива имеет Ива кормилица и именно поэтому, если есть Ива, то всегда будет в доме золото и доход. А еще орех, очень хорошо, чтобы был орех во дворе, любой там грецкий или дуб, на нем желуди, это тоже орехи, очень хорошо, потому что кто-то будет знаменитым. Если у вас родится ребенок, посадите орех, посадите не один орех, а семь, тогда все семь циклов жизни этого человека, будут человек будет везучим. Если орех вырастет очень большой, то человек будет очень знаменитым, главное не рубайте его.